Ну вот, только что прилетела новость. Да, Единая Россия рулит. Заседала Государственная Дума. И снова избран председателем Думы господин Володин. Ничего не меняется. Стабильность, путинская стабильность. Ну что, можно сказать? Я, наверное, повторюсь. Когда-то давно в Крыму господин Медведев сказал пенсионерам, держитесь, держитесь как-то. Ну и вот сейчас снова надо держаться. Может быть, придет то прекрасное время, когда жизнь будет лучше, когда деревни будут жить своей жизнью, а не вымирать." Люди в городах будут счастливы, ковида не будет. А так-то всем удачи и доброго настроения.